Так, сюда что... Неважно, что... Неважно, что... Неважно, что... Неважно, что... Неважно, не Неважно, что... Неважно, что... Неважно, что... Неважно, что... Попили кофейку Все готов Атака <звы> <звы> Ну вот хайбусочка Тачки Народу много Солнце светит прям отлично нет, надо закрыть так, ну что я ничего не вижу, надеюсь, камера пишет пишет, вроде бы пишет едем дальше по нашей красивой о, перекур это такое? традиция, такая это время есть едем Наверное, гаража 40-45 километров вот, что-то мой товарищ потерялся тут новый положили прямо асфальт. не были мы тут пару месяцев ну и где вы? новый дочовик человек. Так. здесь будет ссылочка на вот это чудо хотя нет не только здесь я еще ссылочку вам поставлю в описании потому что человек очень очень очень качественно делает сумочку он прям отличное качество кожа все дела замочки магнитики вот она вот там висит у меня сбоку прям документы, ключи, последний походных был в город Бремен, к беременским музыкантом. И прям сумочка, она была там, но ни в коем случае не мешала тебе, как-то тебя не ущемляла. Классно было, правда, мне прям очень-очень-очень, она... Очень, очень понравилось, я вот смотрел на нее, наверное, полгодика наблюдал, наблюдал, но все, надо покупать, потому что скоро сезон, и вот я э, продал, которая у меня была не очень, и купил эту, которая очень, конечно, может кто-то скажет, там, дороговато или что, но качество всегда стоило денег, так что, ребята, извините, как бы там ни было, да, человек иногда, Вячеслав, то делает скидочки. Надо просто за ним наблюдать. И вполне, вполне у вас есть шанс, там, в районе Рождества, бывает летние распродажи, там, что вы там можете получить 10-20% скидочку, как бы, ну, почему бы и нет? Скидка есть скидка. Скидка это всегда приятно. Я надеюсь, э -э что у вас получится. У меня получилось. Ему просто написал в инстаграме. Могу вот здесь вот тоже потом опять-таки, опять кому интересно, просто э, поставлю ссылочку. Обращайтесь к человеку, пишите ему. У него кожные изделия. Получил от него пару дней назад э, портмоне. Прям очень-очень-очень э, заманил он меня. Я получил сумку. И увидел у него эту портмоне в этом инстаграме. А да, я любитель кошелька кожаного. Так что это прям было зов такой, что вот, бери, я такой, ну что думать-то долго, да? Ручная работа, есть ручная работа, кожаные изделия, туда-сюда. Я ему только написал, чтоб там ничего не было проклеено я не люблю когда оно все вклеено в кошельке все вот у тебя пластиковые карточки начинают пятнами покрываться как мухоморы грибы какие-то да ну вас баним и э, в протяжении последних 10 лет как бы э, разные покупал кошельки там абсолютно разные стоимость. ну как разные, я имею в виду, в пределах разумного да, никто не, не подумал, что я сейчас там лоевит он, конечно, нет, но просто нормальный там какие-нибудь кошелечки там брал, и ну, такие, 10 евро, 20 евро, 40, 50, вот потолок, наверное, был 50 евро, то есть это, опять же, сумма, это покупанная, но если ты вот пойдешь в магазин, он будет стоить 80, да, и... Обидно факт тот, что ты пойдешь купишь кошелек за 10, и за 50 он проходит у тебя одинаково. То есть как было раньше в рекламе говорили: если нет разницы, зачем переплачивать бабки? А здесь вот именно этот человек, он шьет сам э, на, на благое дело, то есть и кожа нормальная, да, и шов красивый, с цепочкой как байкерский такой портмоне. Так что пишите ему, заказывайте, оплачивается, это все высылается. Причем человек, как человек из Краснодара, а я в Германии. И при моей, допустим, оплате я оплатил за кошелек, проходит ну, от двух до трех недель. То есть... В принципе, быстро еще, да, ну, у меня даже с Америки, конечно, да, ну, окей, Европа. Но дело в том, что все равно с России пришло, там, в последнее время прям начала почта даже России, прям, ух, благодарю вас, вы начали шевелить булками, то есть начали работать. Отлично, из-за этого, это же не только наша заслуга нашей почты, там, в Европе, да, то есть эта заслуга должна идти почта России, да, наша ктошка по то свое участие принимает, пересылки туда и сюда. Как бы нормально. Работает, то есть э, я... Что-то мешает с ней. Хрень какая-то. То есть, заказываю у него, с ним договариваюсь, как мне что надо, почему. Деньги переводишь, это опять же вы договариваетесь. Перевожу деньги и максимум три недели. С Краснодара в Германии кошелечек. Опять же, он Учитывайте, люди, одно, и он лежит здесь у нас на таможне. Пока здесь таможня, его не проверят, не дадут добро, ну я его не получу. Как бы таможня на площади проверили, потому что он за границей, немецкая проверяет, тоже дает свое окей, говорит, все, приходи, забирай, говорит, свой кошелек, говорит. Все, пришел, забрал, и нормально. Так что, вот, чуваки, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. -мо, как жуки. Тю -тю -тю -тю -тю. Вот сколько сегодня народу бензин там палят, а. Сегодня прям классно. Следующую неделю передают до 30. Сейчас человека нашего зизира подождем. Поверю, что... что такое? Потерял? А, нет, ну пристегивай. А давай. ⁇ -мо ⁇ а я думаю потерял. Так, спрашивается, зачем отстегнул? возможность, говорит, остановиться. У нас ее тут нет, потому что... И здесь не очень, и здесь не очень. Давай чуть-чуть проедем сейчас. Вот здесь, вот пятачок Объясни только одно, зачем ты ее снял? Ты, Она же у тебя до этого была, когда мы приехали? Ты включи этот, слышь? Заглуши, включи первую скорость, он не укатится Я даже последний раз стоял, думал, у меня сейчас свалится ты заряжаешь что-то? Да. У меня будет походу делать скоро глазах у китайца. В одну сторону только. Не, у меня еще пока батарейка есть, мы сейчас чуть прокатимся, потом я его тоже, наверное, поставлю на зарядку. Перчатки. Что это? Снимай перчатки свои, руками ставь, слышишь? Руками ставь, у тебя больше пальцев будет, Гефель. Чувствовать будешь. Видно там, в общем, мне вот, о, блин, ничего, а вот, вижу, вот моя рука. Так, зизер, вот наш. Сейчас, сейчас, сейчас, человек. Человек-зизер будешь, короче, на видео, да? Глаза свои не показывай, бейс. ой, все. Ты будешь человек-зизер. Так, ну, чтобы надо же как-то называть это все. Человек зизир. Ничего, я еще одну каску выкину, потом гарнитурку куплю еще одну. У меня будет две каски с гарнитуркой. У меня же одна дома лежит каска, она уже все списанная. А ты такуешь, за 30 евро, а она... Да я не могу пока еще к ней. За сколько? 30 евро, 30... Вот эту? Заводи. А? Заводи, поехали. Оба да? Да, да, Ты да. что, БМВ что ли был? парни театр. Так, ну-ка. -мо, мама звонит. Не, не звонит, шутка. Это был такой прикол. Так, ну чё. Про сумочку вот. Вот она. Вот, кстати, сейчас видно во мне тут. Вот и не. Лейбл. Лейбл. Так что. Была бесплатная типа реклама, так что как-то так. Почему бы не помочь? Он мне за это ничего не платил. Просто, если вы закажете, сделайте человеку добро, но он вам пришлет качество. Обмен, добро на качество. Ну, чуть-чуть монет. -чуть, так, а что это у нас тут за канитель? Почему она перевернута? Так было, не понятно непонятно почему ты там так вот это вот это да это квасаки, конечно ну как нибудь будет интересно я вам расскажу про мой мопед чё да ладно что сломал что ли так сразу мы да по-русски ремонтировать, он по Вон, человек. Бля. Не ругайся. Чё она у тебя там? Пока там можешь клипса? Или обгуброх? Вот, кроме... Я тебе говорю перчатки сними у тебя чувство будет, Лех. А Че... нет, нет. Че... Человек зизер. Ладно. Брось это уронишь. Я, кстати, над этой думаю купить эту штучку, которую камера спереди держит, да? Ага. Что можно будет свишнуть на другую камеру ставить. Нет, у тебя здесь не стоит угол. Сбоку видно. Видишь? Торчит вверх. Бля, он еще? Уж опять его уронил дома денег. Приклеим потом дома. Вола! Voilà, поехал этот, помнишь? Синий, который поломанный. Да, у него такой звук. Это, скорее всего, был. би бы... как он забыл. Триумф или еще что-то там, или дукати какой-нибудь. Да сегодня хватит. Ну ты, главное, почини дома. Хорошо, что мы сейчас в время не уехали, да? Да. Нет, все равно посмотри. Что такая. Может, я дам этим клеем, все-таки подсадишь таким Нет? этим клеем. Ну все, одевай. Да. Посмотрим. да. Посмотрим. Давай вперед. Человек-зизир. Человек-зизир. Так, Опа! Езжай вперед, давай. Пошел. Пошел, пошел. Не стесняйся. Так, ну что? Едем дальше. О. О, такой у меня зизир был, кстати, восемь лет. Только цвет другой, соответственно. 8 лет человек-драйвер откатал на Кавазаки ccr 600 е с 98 лошадей. Первые модели на этих мотоциклах идеальных. Ну, не идеальных, для тех времен идеальных. кобылка по немецким законам по страховкам этим не проходил потому что в германии есть золотая середина по страховке по страхованию мотоцикла и когда у тебя мотоцикл в 98 лошадей или в 101 у тебя может быть разница 50 евро в 100 евро в зависимости от байка и это обидно потому что 98 Лошадиный Зизер или 101 или 101 у тебя будет. Там всего лишь три лошади. По идее их даже ты не чувствуешь. Но эти три лошади тебе могут стоить 100 евро. Это это вот прям боль Потому что на мотоцикле нет ни ABS ни СП. Только 4 цилиндра 600-599 кубиков. Он в принципе едет. война глушитель. Нормально все. Спортивный турист еще тем временем духом кавазаки это как бы мать ниндзи после этого спортивного туриста они чуть-чуть скинули пластика поменяли сделали кавазаки ниндзю 6 сотку потом поменяли мотор добавили сделали 9 сотку вот так вот вот так вот и параллельно шло еще цвет x 6R это называлось 9. R. Потом было 10 R, когда литровый был, как вот здесь, на этом байке, которым сейчас еду я. У меня z 1000 sx спортивный турист z 1000 sx э, у которого мало мало бедная. 1043 кубика сейчас в данный момент. 143 лошади. Кто-то пишет 141, кто-то пишет 143. Но, главное, они есть, э, они есть, вот, человек зизер нас пропускает вперед, главное, они есть, цветы лошади, ты это чувствуешь, здесь много всего. Ну, ладно, я не об этом, я не вам говорю, а, а, о церкви рассказать потом. Э, получается, так, то, что... Зизеры были основателями вот этой вот удачной Нинди, Потому что, ну, в принципе, мотор 600 кубиков Нинди, Я не знаю, в России там случаи были, я смотрел ну, там, блогеров на ютубе, которые там вот Зизер 400 или 600. 400, во-первых, я в Германии вообще не видел, ну, не, не помню, чтобы я что-то такое видел подобное. Во-вторых, 600-ки эти, они, в принципе, надежные. Тоже я не слышал такого, чтобы там кто-то говорил, вот, там мне что-то давит Два случая на днях нашел, потому что я хочу себе купить и второй мод Почему-то не знаю И там у человека пропадает посол. Это вот вообще один из редких случаев Смотрите, вам живой пример Я отъездил с 2011 года по 2019 на Zizeli 600 -ке. И у меня никогда не было никаких проблем с тассовом и поршневой, или еще с чем-нибудь. Просто я его купил и поливал. То есть ездил по 100 километров в день минимум. Ну, редко было, когда я меньше сотни проезжал. Последние два года я вообще старался прям реально 150 и выше. И вот у меня последние туры были по 300 километров, по 280, перед тем, как я купил за 1000 а расход прям шикарный, то есть на нем можно ехать чуть быстрее, чем разрешается даже, и все равно ты не будешь попадать на бензине, потому что 600 кубиков это не литр, это, это маленький расход, то есть пределы в пятерочке. Если я езду на нем на дальнях, прям реально ну, не, не выжимал постоянно как газовый код, причем он еще был карбюраторный, да. Был карбюраторный И все нормально С расходом все у него четко Я мог ездить на с половиной литра На дальнике Иногда чуть-чуть подвыкручивая Газуречку Ну, Доволен Да, да, да, ну, вот смотри стоит такая. Какой классный значок Он меня прям в тормоз попросил Говорит, Ну, тор тормозит Такие его Так что если кому-то интересно, найдете 60 кузи, незадорого. Я, в принципе, если у него там все жидкости на месте, долго не задумывался. Ее просто надо, если ты не знаешь, что на нее ездит до тебя, сразу взять, э разобрать, чистить карбюратор, воздушный фильтр у них залипает, и он адски сидит под баком. И тебе надо чуть-чуть пластик раскрутить. Вот это вот такая боль. Колосаковская, которая вот это вот э, в те года была делано, вот эти люди такие шрупчики стрёмные и они реально, то есть ты можешь там сильно нет самое, но <свы> неприятно. Потому что опа, она закрыта. Блин! Туда! Вон знак закрытый! Туда, да! Закрыта дорога там! <свы> так что такие вот дела! На можно наваливать, было. Я, кстати, разогнал несколько раз на автостраде, правда, не за, не, за, не за городом, на автостраде. Тем можно ехать хоть 400. Я разогнался на 600, которые, блин, уже было в те года уже 23 года, 22, 260. Это прям быстро. Потому что у него по документам там стояло что-то 240 что ли, 230. Короче, по спидометру я ехал 260. Но это спидометр. И у меня был еще, кстати, старый спидометр на Зизерах, которые были нового поколения, ближе к 2001 первому году, перед тем, как они закрыли эту серию был на спидометре потом отметка стала в 260 максималкой, на старых зизелях, старого поколения была отметка максималка в 280 и когда у меня пару раз встретили байкеры на такой же сходочке они когда посмотрели на тахометр то есть на спидометр но они такие смотрят ничего себе 280, типа нормально ну, он почти что столько, ну я бы, конечно, когда ты до него 260 едешь, тебе кажется, все пролетает мимо тебя, то есть последний день. Это очень страшно, в принципе. Из-за этого это было только так, ради теста пару раз, а не так, что вы там подумайте, что я прям реально не наваливаю, как балбес там. Нет. Тем более уже в то время, когда через год из у меня уже появился ребенок первый, это уже было наваливание 200 не моя цель вообще то есть я сейчас вот катаю и вообще мне не интересно как бы наваливать там 300 это вообще не мое ну не интересно дальняк да это вот прям прям чешется вот, вот чем чем больше ездишь вот мусор даже и в германии бывает кстати вот макдональдские вот эти вот балбесы которые в макдональдсе закупаются